Стой, стой, стой, стой, Чуть-чуть, блин, а. Итак, друзья, вновь мы возвращаемся на большую дорогу в Евротрек Симулятор 2. Давненько я сюда не заходил, периодически иногда захаживаю и поигрываю, друзья, в роли дальнобойщика. Ну а что вы, ребят, думаете по этому поводу? Пишите свои комменты, ставьте лайки, а мы начинаем. Точнее, даже я могу сказать так, что продолжаем, друзья, ведь я уже... Начал свою карьеру, и я уже опытный водитель под, на уровне 11, с пройденным путем 7500 километров, почти что 7600. А вот вы тут всю мою статистику видите, сколько чего я приобрел, сколько я проехал, сколько времени я наиграл. Ну что ж, давайте начинаем, посмотрим, какие сегодня грузы будем перевозить. Вообще, буду браться, стараться за любую работу, да, то есть, которая нам по пути, так сказать, будет, да, и будем, собственно, зарабатывать денежки, то есть, это наша основная цель в данной серии. Так, ну что ж, давайте глянем вкратце, что у нас и где. История развития мы видели. Давайте состояние грузовика своего посмотрим. Вот такой вот у нас грузовичок, это Volvo FH16 Classic. С 540-сильным двигателем. А у меня у него только самая целая часть. Это двигатель, друзья. То есть я его недавно отремонтировал. Все остальное у меня барахлит. Но и денег у меня а, больших на это нет. Я денежки сейчас коплю. Мне нужно а, нанимать второго водителя. И нужен второй грузовик, чтобы у меня хоть немножечко уже моя а, компания как-то продвигаться начала. Да? То есть, а то у меня сейчас все стоит. У меня давайте посмотрим. А, Зайдем, значит, в персонал, в гаражи. То есть у меня есть один гараж сейчас, в гараж в моей собственности он находится в городе Дебрецен. И давайте зайдем в него. Мы здесь видим, что он совершенно пустой, здесь один только я, еще два места. Но чтобы их заполнить, мне необходимо будет нанять еще людей. И уже после этого будем подумывать о починке своей техники. Ну что ж, у меня вот такой не тюнингованный Volvo. На нем я уже накатал очень очень много по расстоянию кстати здесь вроде можно даже смотреть сколько мы на чем накатали да вот сюда мы смотрим и пробег тысяч километров я уже на этом Volvo накатал так так так прицепа нет гараж статус и ежедневный доход 19 тысяч мне показывает табличка да если быть верным то есть неплохая то есть и прибыль у меня значит 37 вот тут по этой вот полосочке Если посмотрим, 37 значит евро за километр Примерная прибыль То есть это говорит о том, что я стараюсь Беру а, всегда грузы с максимальной эффективностью доставки Так, доступны новые улучшения Мне здесь пишут, давайте посмотрим Это с новым уровнем, я так понимаю Да, то есть это, я так понимаю, диски Да, у нас задние диски И краска кристалла Ray Да, то есть отличненько Отличненько, просто великолепно, но я пока этими улучшениями не занимаюсь Единственное из улучшений, что я повешал на свой грузовик, друзья, это вот этот флажочек, который наверху находится Так, давайте все-таки к сути, какие у нас грузы есть и где мы сейчас находимся а Находимся мы в Австрии, да, вот тут вот на карте, если мы посмотрим Да, вот Австрия и город называется Грац Город это поселок ли, я не знаю, друзья Так и давайте посмотрим, какие же отсюда есть у нас, какая у нас есть доставочка. Вечно смотрю по цене расстоянию и давайте глянем. Ну вот 29,89 за километр, это нормальная цена. Так, может быть что-то покороче возьмем с доставочкой. Так, ну я думаю, что смысла нет. Давайте все-таки повезем тогда по максимальной ставке. Здесь у нас, я так понимаю, ценный груз да, какой-то. И вот его мы сейчас и повезем в поселок под названием Брнов, который находится... Брно, находится в Чешской Республике. Так, давайте проложим маршрут до этого места и уже потихонечку начинаем выдвигаться. Ну что ж, ребят, Евротрек-симулятор в эфире. Мы продолжаем развивать карьеру матерого дальнобойщика на европейских дорогах. Кстати, в этом обновлении, да, в котором я играю, сейчас, вроде как последняя версия обновления, здесь есть уже дорога даже в наш с вами края, то есть в Россию По крайней мере, даже до Санкт-Петербурга Мы сможем доехать Как темновато, мне кажется, да? Может быть, где-то передохнуть можно? Мы находимся в городе Грац И мы сейчас стоим как раз-таки на одной из погрузочных станций а Мне предлагают доехать до другой погрузочной станции Давайте глянем, как далеко это Недалеко на самом деле Вот Я думаю, мы будем ехать сейчас, да? И заедем куда-нибудь отдохнуть Ну что ж, заводись давай, родной Так... Давай-давай, заводись. Так, погнали. Назад надо сдать. Так, а куда можно назад сдать? Нам просто надо сейчас развернуться. Как это? Я на стояночном тормозе даже разворачивался. Как же так-то? Стоять. Да не долбани Блин, вообще плохо работают уже и тормоза, и все. Все расшатанное у меня уже на моем воле. Все-таки я 6. 6 тысяч километров на нем пробежал. А ремонта никакого толком я ни разу и не делал. Так, фары. Отлично. Так, ну и все. Выезжаем тогда отсюда. Да, выезжаем. И поехали за нашим первым грузом. которому постараемся за эту серию точно доставить. По Поворотнички не забываем, включаем. Что-то я как-то хреново выезжаю, да? Нельзя так выезжать, но да ладно. Так, едем, значит, сейчас мы на станцию погрузки. Я думаю, что мы не уснем за то время, пока мы везем. Ну хотя я бы, наверное, все-таки отдохнул, да, потому что статус у меня усталость, и что-то не совсем меня радует сейчас на данный момент. Надо бы, наверное, передохнуть. А где передохнуть? Я что-то даже не знаю. По-моему, там дальше есть пункт отдыха. А то, если я сейчас сюда поеду, да, то есть пунктов отдыха там никаких у нас вроде бы и нет на пути. Так, давайте глянем. Нет никаких пунктов, у нас, к сожалению, здесь отдыха. Ну да ладно, постараемся. Постараемся, ладно, поедем сначала отдохнем, потому что, ну, иначе мы просто потом в пути можем заснуть. Давайте сейчас, стой, стой, стой, пропускай, что-то, блин, тут нерегулируемый перекресток, сегодня ночью все светофоры не работают. Так, ладно, едем. Сейчас я даю до пункта, значит, отдыха. Отдохну, наверное, все-таки до утра. Но я надеюсь, что с утра мы сможем взять тот же самый груз, да, который мы сейчас пытаемся взять. Вот там, по-моему, есть место отдыха, да, сейчас немножечко налево повернем. И вот, судя по карте, там вроде как есть место отдыха. Да, вроде как кроватка там точно есть. Так, все, стопы. У нас красный. Ага, зелененький, поехали. Так, ну нам надо сейчас еще раз налево. У нас здесь находится наш пункт отдыха. Здесь у нас, я так понимаю, и машинку мы можем какую-то прикупить. А, это гараж даже. Это у нас гараж, друзья. А пункт отдыха где? что я не вижу. Так, это гараж продается за 180 тысяч. Но у меня таких денег пока нет. И где-то здесь есть пункт отдыха. Отдохнуть же мы просто так можем здесь, я так понимаю, или нет? Или мы можем здесь отдыхать только тогда, когда мы приобретем эту, эту собственность. Давайте посмотрим. Вроде бы да. Блин, а я думал, тут он есть. Получается, что я просто так сюда ехал. Так, а если заглушить двигатель? Нету. Нету здесь, ребятки, места отдыха. Но да ладно. Поехали туда-обратно. Я-то думал, здесь можно отдохнуть. А место отдыха, по-моему, в самом гараже находится. Блин, тихо-тихо, бочечку задел Да тихо ты, не надо бочки толкать Со скрипом, со свистом Мы движемся вперед тихонечко, друзья Ладно, поехали Хрен бы с ним и так время потеряли Лучше бы я доехал до нужного места да И забрал уже груз за это время Сейчас только время, получается, потратил Ну ладно, этот гараж мы купить пока не можем У нас очень мало для этого средств Так, выезжаем потихонечку Никого вроде там нет, нет Вроде никого нет Ребят, выезжаем туда без отдыха сейчас, да, и поедем сразу же загрузим. Да, блин, успею, успею, успею. Успел? Вроде бы успел. Вроде на зеленый даже успел. Все, сейчас едем до пункта погрузочки, да, и после этого берем груз и отправляемся уже на конечную. Такой вот план. Так, тихо, тихо, красный, красный, красный. Главное не пролететь. Светофоры уже начали работать, как ни странно. У нас вроде бы час ночи. А светофоры уже работают. Двигатель не исправен. Посетите станцию техобслуживания, да, ребятки? Вот так вот мой Вольво барахлит постоянно, постоянно отключается у него что-то. Ну и что вы хотели? Все-таки настолько наездил, но ни разу не ремонтировался. Пока что, ребятки, коплю деньги и стараюсь не тратиться, да. То есть какими-то неполадками мы в дороге разберемся. Двигатель можно на ходу запустить, так что ничего страшного. Так, нам сейчас надо повернуть налево будет, да? Так, надо скорость снизить. Сейчас будет поворот И главное никого не зацепить Так, там машина есть Сейчас, секундочку Секундочку, пропустим и проедем Ну давай, проезжай же. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Похоже не войду, да? Или войду? Войду Вошел, друзья Так, значит, заезжаем Сейчас забираем груз и поехали, друзья так, вот на эту базу, там вроде какой-то погрузчик, да, нам нужно будет отвезти, давай сейчас глянем, так, что у нас там, так, забираем, значит, груз, какой мы там хотели, вот это мы хотели, да, вроде, 29 тысяч, это у нас экскаватор-погрузчик, да, далековато вести, на самом деле, да, ну, ничего, так, а сколько по километрам, интересно? Так, а что это за настройки такие? Первый раз такой вижу. Ага, можно даже выбрать, на чем мы повезем. На низкорамном, низкорамный. То есть это просто выбираем тип, на чем мы повезем. Да, в принципе, без разницы. Подтверждаю, да. Подтверждаю. И дальше смотрим, что еще. Так, написано, какой-то значок есть GPS, друзья. Ну, если честно, я еще не в курсе, что это за значки такие. Так, так, так. Взять в работу. Я так понимаю, что тут больше выгоднее предложений нет. Можно бревна, да, повозить. Или что это, или трубы. Но это слишком дешево. То есть возьмем чтобы то, что подороже. Так, все, беремся, ребятки, за работу. Хватит уже стоять без дела. Прицеп готов и ждет вас на погрузочной площадочке. Поехали его уже и заберем. Ага, вот вижу я тут прицеп. Сейчас повезем простой, типичный Погрузчик. С какой стороны заезжать? -то? А вот с этой. Так, все стоять. Так, так, отлично, закрепляем все это дело. Так, проигрыватель нам пока не нужен. Все, закрепляем это дело и погнали. Так, все, замок у нас закреплен. Выезжаем, друзья. Так, тихо-тихо-тихо, не назад, а вперед. Так, мы вот сможем развернуться, да, вроде бы вроде место позволяет. В ночное время, ребят, выпала наша смена, но ничего. Я думаю, доедем. Сколько там километров? 312 километров. Это не так уж и много. Я думаю, сумеем преодолеть. Так, тихо-тихо. Главное не врезаться. Чтобы ознакомиться с списком, со списком предложений. Ну, это да, это понятно. Подсказочка была. Ну, все, выезжаем. Так, что хоть везем-то? Пункт назначения. экскаватор погрузчика В Барно мы повезем, да, его? То есть... Так, ожидается, отлично. Доход 9000. Осталось 9 часов 40 минут. Ну, я думаю, сможем, успеем. Так, все, ребятки, поднимаемся и поехали. Ходу-ходу, давай, давай, ходу. Поехали. Занимаем свою полосу. И, ребятки, топим до победного. Опять двигатель не исправлен. Вот так, ребята, приходится мне потихонечку. Помаленечку. На ходу заводить двигатель. Потому что, ну, я не знаю, на, на самом деле, почему двигатель барахлит, потому что я его починил. Это, видимо, связано с общей целостностью грузовика, потому что у меня, кроме двигателя, там все повреждено и трансмиссия, и ходовая. То есть, там у меня э, и тормоза, по-моему, все повреждено, но я не знаю, почему у меня вырубается двигатель. Ведь он у меня отремонтирован по максимуму. А главное, не стараться не нарушать, потому что у нас денег и так немного. Так, а что у нас по бензину, кстати? По бензину вроде полный бак у нас, да? Отлично. Недавно я прошлый заказ вез, там у меня была большая-большая коробка такая негабаритная, да? Меня там по максимуму заправили бензинчиком, поэтому сейчас не приходится волноваться о а бензинчике. Вроде полный бак, отлично. Да, много я уже на этом Volvo всего перевозил, на перевозил. Э, я на нем, в общем, можно сказать, и заработал на свой первый гараж, который я купил за 180 тысяч. Ну, вот, который сейчас надо будет укомплектовать. Мне нужны водители, да, то есть в штат мне нужен грузовик. Еще один, да, чтобы, ну, естественно, водитель не пешком все-таки перетаскивал грузы, да, а возил на грузовике, естественно. Поэтому сейчас мы этот груз доставим, еще на еще немножечко обогатимся и будем, ребятки, еще ближе к своей цели. Нам необходимо хотя бы самый... Самый даже бюджетный можно грузовик взять, какой-нибудь, не знаю, что у нас там, Рено, а, по-моему, очень дешевые идут, да, то есть и я недавно был в автосалоне Рено, там, по-моему, даже за 50 с чем-то можно взять полноценный грузовик. Вольвы-то они подороже идут изначально, а вот у Рено, кстати, да, самые, по-моему, дешевые, не знаю, надо, надо еще дафы посмотреть, почем они там идут. Да-да-да, то есть, ну, надо будет все-таки уже этим заняться и купить. Себе второй грузовичок и уже нанимать, ребятки, водителя. Так, что, пойдем на обгон тогда? Что-то он как-то слабовато тащится. Да-да-да, пропускаю уже тогда нас. Слабенько ты едешь, браток. Мы немножко побыстрее. Я понимаю, что я рискую, но... Как говорится, руль держу уже не первый день игровой, поэтому уверенность я чувствую на дороге. Как-то, блин, даже мне кажется иногда, что меня на больших скоростях немножечко ведет куда-то. Из-за из того, что, наверное, у меня ходовая все-таки. Немножечко поломана так тихонечко. Статус, по-моему, тоже как-то можно глянуть. Вот, ребятки, у меня э, статус моего грузовика. Блин, еще раз обгон. Что-то как-то медленно тут катаются. По этой дороге. Давайте еще раз обгоним. Вот, ребятки, статус да, моего грузовика. Как вы видите сейчас на экране. Давайте сохранимся на всяких пожарных. Надо, ребята, тоже почаще сохраняться Иначе куда-нибудь, если вмажемся, будет очень печально Эта игра, ребят, Есть возможность сохраниться, почему бы это и не сделать Раз там предоставляет такую возможность Так, так, так Видите, состояние грузовика 19% Да, всего, ну, то есть на немного он поломан Но уже, естественно возник. Так, у нас тут, по-моему, был указатель скорости Да, фикса фиксатор скорости где-то стоит Надо, ребятки, держать скорость Я так понимаю, что здесь, я краем глаза просто заметил что где-то сейчас здесь будет в кустах. Так, там никого нет на той линии. Где-то он должен здесь быть сейчас, да? Если я буду слишком быстро лететь, меня штрафуют. Поэтому стараемся не попадаться, да, то есть на штрафы. А, в общем, я так понимаю, смотрите, ущерб, значит, а груза нулевой. А вот тот, кстати, что за значок такой, я его первый раз вижу, да, после обновления он появился. Возможно, он и раньше был, но я, сейчас не помню, что он означает. То есть у нас там какой-то груз на палете, на поддоне, да, то есть находится... Я сейчас не знаю, что это такое. Подскажите, пожалуйста, ребятки в комментариях, что это за значочек вот там вот, да, у нас на дисплейчике, который находится вправо, в левом углу, в правом левом углу. Там такой значочек, как будто какие-то квадратики стоят на коробочке. Подскажите, что это такое? Так, надо переключиться на карту, а то я вообще туда не туда еду, непонятно. Да-да-да, вот так вот. Все, ребят, едем дальше, везем. Мимо какой-то автозаправочной станции проезжаем, но нам что-то достаточно далековато. 195. Нифига себе, сколько мы уже проехали? Мы уже 100 с лишним километров, что ли, проехали? Что-то быстро больно. А так и не скажешь по времени, что я уже сот, сотку километров проехал, блин. Что-то как-то неправдоподобно. Ладно, поедем по этой стороне, потому что что-то как-то все тихо едут. А мы все-таки едем побыстрее, у нас сейчас прямая, хотя нет, браток, надо уже, наверное, снижать скорость, да? То есть сейчас переходим в правый ряд и снижаем скорость. Главное, бы никого там не подрезать сильно. Потому что у нас сейчас по свороток направо, я как я понимаю, по карте. Да-да-да. Все, отлично, снижаемся. И поворачиваем. Тихонечко здесь надо, иначе я впишусь куда-нибудь в угол. Едем, в принципе, не спеша, куда нам торопиться. Времени у нас более чем достаточно. Когда я, ребят, играю в эту игру, волей-неволей вспоминаю времена, когда играл я в игру дальнобойщики, вторая часть. Там была такая приколюха, что надо было конкурировать со своими напарниками, да, то есть с теми, кто везет в ту же самую точку. А, примерно такой же груз, да, то есть и там реально были гонки, вот там надо было гнаться спешить, время было как раз таки впритык, даже если гнал на максимальной скорости, вот там, ребят да, было действительно хардкорно, а здесь можно на расслабоне расслабиться здесь более приближенно к реалистичности все, да, то есть вот, можно расслабиться, не напрягаться никуда не торопиться, в любом случае, да, едешь даже если где-нибудь встанешь и перекуришь или поспишь, отдохнешь, то есть такая, такой вот Холодный расчет в этой игрушечке. Так, что-то опять как-то тихо едут наши оппоненты. Вроде никого там по этой линии не едет сзади. Никого, значит, можно обогнать. Да, да, да. Не, не забываем посмотреть в зеркала заднего вида. Так, так, так, обогнали, обогнали. Отлично. Так, тут сужение, да, пошло у нас. Все, едем никуда не торопимся. Зачем спешить, да, то есть никого не будем смешить сегодня. Едем аккуратненько, да, то есть стараемся сохранить наш ценный груз. Чуть не въехал, блин, я в этот бордюрчик. Ну да ладно. В темноте, кстати, не очень хорошо видно. Может быть дальний свет лучше включить? Вообще выключил. Молодец! Тихо-тихо-тихо-тихо, повороты пошли сильные. Офигеть, какие повороты, надо снижать скорость срочно. Меня так может унести же. Да-да-да, ребят. Бывает так, что ты это засмотришься, блин, зас, заспишь здесь за это за рулем, и начинаются повороты, в них выходишь обычно. Такая фигня. И машина у тебя в хлам, и все в хлам. Ну что ж так, тихо, ты едешь, а? Тут хотя сплошная идет, блин, нельзя сплошная пере... обгонять. 125 километров осталось. Да. То есть быстро мы двигаемся. На самом деле, я говорю, думал, что будет гораздо дольше. Так, все, подождите, подождите, подождите на обгон. Какой нафиг обгон у нас сейчас одна пошла полоса? А туда-обратно, то есть, поэтому встречных надо, ребятки, пропускать. Это вам не в одну сторону две полосы. Это нас по одной полосе. В одну и в другую сторону. Так, едем-едем, ребятки. Успеем. Куда нам торопиться? Так, ну тут вроде никого. Поехали на обгон. Пока вроде никого. И даже сплошное нет у нас. Отлично. Хай. О, пошла сплошная Тут, ребятки, резкие повороты. Да, надо не забывать про это. Хорошо, что это в горочку поворот, иначе бы меня сейчас уже унесло бы куда-нибудь в непонятные дали. Да, ребятки, везем, значит, груз. Мы, да, повезли погрузчика в город под названием Брно. Так он называется, да? Такой вот городишко. А, выехали мы из городка под названием Грац, как я помню, да, и вот едем сейчас в Бурно, везем погрузчик. Вот, давайте я вам покажу, какой погрузчик. Сейчас, секундочку. Тут сзади, да, стоит у нас его с -с смутновато его видно, да, то есть, но очертания видны. То есть, вот такой погрузчик мы и везем сейчас, да, да, да. А будем стараться дов довести этот груз в целости и сохранности, да, то есть, потому что чем целее груз мы везем, тем больше нам... И опыта дадут, и денег за него, в конце концов. Так, тут у нас никаких ограничений нет. Что-то я не замечал, да? Ага, подождите. Так, заправка. Значок вижу. Вроде других ограничений у нас никаких здесь нет. Обгон запрещен. Отлично. Будем иметь в виду. Скорость только высоковато мне кажется. Ну, хотя нет, нормально. Скоро, кстати, поворот будет. Ох ты, какая большая речка. Вот эта речь. Тихо, тихо, тихо! <свят> Чуть в отбойник не вышел. Да, речка красивая на самом деле, да, то есть, но лучше не отвлекаться. Дорога есть дорога, друзья. Так, у нас сейчас там будет резкий перепад. Тут все подтормаживают. Давайте тоже затормозим, сбросим скорость. Все-таки обгон здесь запрещен у нас. И поедем тихонечко, как все. Иначе бы я просто-напросто врезался вот в этот грузовик, если бы я пошел на обгон. Видите, какая пошла линия? как много грузовиков нам встречно попадается. Что-то все перестроились в крайнюю правую. Давайте тоже перестроимся. Так, я уже в Бурно, я так понимаю. Ничего себе. Так быстро. Но это только въезд. А мне еще показывают, что 61 километр. Нет, это... Ай, стой, стой, стой, стой, Чуть-чуть, блин, а. Чуть-чуть не въехал на 12-й скорости. Надо, блин, как-то более внимательно к скоростям относиться. Еще бы немножечко, я бы, ребят, его зацепил. Так, аккуратней надо быть, аккуратнее. Ждем зеленого сигнала. Да, уже светает. 4 часа утра, у нас уже рассвет. Рано, ребятки, в Европе светает. Там какие-то, кстати, заводы, да, видны уже. Мы уже мимо какого-то ну да, мне уже подсказали, что мы где-то недалеко от Барно находимся от нашего конечного, да, пункта назначения. Так, давай-ка ускоримся, иначе мы не проедем на этот зеленый. Вот уже, уже почти. Еще будет чуть-чуть, и мы бы точно не успели. Так, ладненько, едем, 80 у нас разрешенная, поэтому стараемся, набираем по максимуму. Ну, у нас сейчас опять поворот налево, я смотрю по навигатору. Да, то есть, и поэтому... Слишком сильно мы разгоняться не ставим. Похоже, сейчас попадем опять на желтый. Да, черт возьми. Ладно, нарушать мы, ребят, не будем. У нас денег с вами не бесчисленное количество. Они у нас ограничены. Вот уже, ребята, и лучше стало видно мой погрузчик, да, вот который я везу. Такую вот технику мы доставляем. Это у нас, по-моему, мид название, да? Название мид нашей техники, которую мы доставляем. Так, все. Открывается зеленый. Погнали. Все скрипит, все свистит, друзья. Ну, ничего. У меня просто уже подшатано немножко очень сильно Вольво. А, нет денег на ремонт. Ну как, деньги есть, но я их коплю на совершенно другие цели стараюсь. Уже засыпает мой персонаж, смотрю. Наскучила уже ему вся эта поездочка. Необходимо бы уже сейчас груз уже отвезти. Ну, немножко осталось 47 километров. Да, то сейчас заворачиваем налево поворотик еще один. Там еще где-нибудь, может быть, по городу. И все. Так, снижаем. Скорость. Снижаем скорость, да, и поворачиваем. Так, там у нас в это... С... Слева кто-то едет. Ну да, нас пропускают, я вижу, что да-да-да. Нас, вижу, пропускают. Что-то у меня аж красным уже подсвечивается усталость. То есть мой персонаж реально уже подустал. Ну что, все-таки в ночь ехал. Всю ночь на колесах, считай. За рулем. Еще после вчерашней большой доставки толком не отдохнул. Вчера реально была большая доставка, не габаритная. Да, то есть я после нее-то устал еще. А хотел отдохнуть. Вы сами видели, ребят, что ни нихрена не получилось, поэтому едем, как говорится, а, стараемся, не моргаем, да, иначе заснем прям за рулем. Такого допустить нельзя. Так, 32 километра осталось немножечко. Я думаю, что доедем нормально, доберемся, припаркуемся и пойдем на, на отдых. Так, сейчас поворотик направо уходим, да? Тут надо бы снизить скорость, потому что здесь... Стой, стой, стой, стой, стой! Вот тут мы можем реально просто-напросто уйти куда-нибудь в кувет. Вроде никого нет. Тихо, тихо, тихо, тихо, уже ухожу! Стой! Ай! Ущерб 20%! Знак шип. Как же так-то? Так, а сколько, интересно, груза ущерба... Ноль. Ну ладно, грузовику-то пофигу. Грузовик мы, ребятки, еще немножечко подпортили. Гра главное, чтобы груз был целый. <грузовик> Не неудачно с этим знаком получилось, конечно же. <грузовик> ну да ладно. Ладненько. Так, мы уже недалеко, ребятки. Мы уже, я скажу, на месте. От того места, куда нам нужно доставить данный груз. Так, секундочку, нам сейчас налево, да, и вроде мы вовремя даже приехали с большим-большим запасом по времени. Так, заезжаем сюда, смотрим, так, чтобы ознакомиться, сейчас мы ознакомимся. Так, куда ты катишь назад? Да что ж назад-то ты катишься, а? Скорость включай. У нас мы под весом нашего груза катимся назад, так, стоп. Все, смотрим а, Час пик, плюс 40 э, Я всегда беру час пик, потому что ну, Предпочитаю припарковываться самому Так даже интереснее Двигатель не исправен. Так, ну что, включайся скорость-то, а? Не включается, когда на ходу скорость Вот туда вот мне надо сейчас припарковаться Ну и давайте, конечно же, будем сейчас Немножко другой вид настраивать для припарковки а, Говорит, если вы торопитесь, можете оставить прицеп прямо здесь Нет, я не тороплюсь, друзья Отдохнуть я в любом случае успею, поэтому я никуда не тороплюсь. Так, стоять, стоять, стоять, все, будем теперь загонять его а, в стойло. Так, немножко пошли дела, давайте-ка еще раз вперед проедем. Да, я понимаю, что уже устал, понимаю, что хочется спать. Сейчас загоним, прицеп на место поставим, да, груз доставим. И будем отдыхать, чувачок. Потерпи самую чуточку. Место здесь хорошее, парковаться можно легонечко, да, то есть много места у нас это... Точнее, много времени у нас это не займет. Вот и все, готово, отсыпаем и приехали, называется. Вот так вот, друзья, отлично! Груз-экскаватор-погрузчик доставлен из Грац в Брно. Ну и мы видим, что пробег у нас 313, времени 5 часов 10 минут игрового затрачено. Топливо 267 литров израсходовали. И неплохо так подзаработали Да, друзья, отлично Плюс 487 э, опыта нам дали Продолжаем, давайте доедем сейчас Да, до... так, глянем карту э, Посмотрим, где у нас в этом э, Брно Находится пункт отдыха Да, вот здесь, где мы сейчас находимся К сожалению, пункта отдыха э, Никакого нет Есть вот тут вот на заправке, да Есть вот тут в самом Брно То есть но ну, надо до него надо доехать нам сначала, да До этого самого Брно Так, ну что ж где бы нам сейчас отдохнуть? Давайте тогда выезжаем, наверное. А если груз взять, доехать через Брно поедем все равно, да? Хотя мы можем взять груз, поехать, доехать до ближайшей станции, да? То есть до заправочной или до самого города Брно и там отдохнем. Давайте так и сделаем, наверное. Так и сделаем, да. Так, какой же груз можно отсюда забрать? Сразу же, да? То есть вот где я сейчас нахожусь, прямо отсюда. Но для того, чтобы мне это узнать, мне нужно посмотреть, друзья. Надо, короче, просто-напросто выехать. Да, да, да. И мы точно узнаем. Тут где-то должен быть зеленый такой маркер. Да, вот он находится. Мы сейчас посмотрим, какой можно отсюда груз взять. Груз возьмем, поедем отдохнем. И я думаю, нам времени будет достаточно. Потому что здесь всегда время на доставку груза дают ребятки с небольшим, так сказать, а с небольшим да, уклоном в большую часть, чтобы водитель мог в дороге отдохнуть. То есть так, смотрим. Подойдя сюда, мы смотрим сразу, какие у нас грузы. Что-то как-то не очень денежно, да. По расстоянию дофига получается, да. А денег дают нифига на самом деле, да. Я думаю, что мы сейчас просто возьмем с вами, проедем до Брно и возьмем какой-нибудь более существенный груз оттуда. Потому что эти грузы мне не нравятся абсолютно никак. Давайте тогда сделаем следующим образом. Мы сейчас просто проложим тогда маршрут. Так, нам в любом случае сейчас надо выезжать. Сейчас мы, значит, проложим маршрут до куда-нибудь поставим маркер, да, и нам вот здесь вот что у нас? Вот тут вот по-любому есть место отдыха, здесь ремонтная мастерская и место отдыха. А вот здесь, скорее всего, наверное, такой же гараж и место отдыха. Я, ребят, честно, точно не знаю, но давайте попробуем вот до сюда доедем. Прокладываем все маршрутик вот такой вот и поехали, друзья. Да, сейчас доедем до Брно, до самого городка, да, то есть сейчас мы без прицепа поедем, ничего страшного. Можно сохраниться даже прямо сейчас здесь. Сохраняем результаты и поехали, друзья. Эх, как сейчас я раскочегарю, как раскочегарю. Главное не влететь куда-нибудь в этот, в отпойник. Так, нам сейчас налево надо, да, там дальше. Так, тормоза, тормоза. Есть же тормоза у меня? Есть. Вроде тормоза даже есть, друзья. По ехать гораздо интереснее. Машинка более какая-то управляемая, да? Вот так это выглядит со стороны. Мне все говорят, что я еду достаточно долго, чувак, надо тебе отдохнуть. Добрно осталось совсем немного. Тихо, тихо, тихо, тихо, в отбойник! Я так и знал, что уйду в него. Сильно интересно, я повредил? Нет свое транспортное средство? Так, вот так вот, ребят, бывает, когда едешь низко вина. 21% повреждений, черт возьми, а! Чем это там написано? Тягач нуждается в срочном ремонте. Ладно, попозже мы этим обязательно займемся. Да, ребят, вот так вот бывает, когда немножко отвлекаешься на другие вещи. Захотел, блин, сам себя, называется, поснимать, в итоге опять ушел в отбойник. Ну что ты будешь делать-то, Ну ладно. Сейчас заедем в Брно. Там мы отдохнем ремонтируется. Не знаю, буду я или нет, наверное, не буду. А будем на максимально ушатанном Рено а, кататься. Ничего страшного. Ой, не на Рено, а на Вольво, прошу прощения. Я сейчас катаюсь, ребятки, на Вольво. Что-то как-то, блин, не везет мне сегодня со столбами, но после длительного перерыва просто сел опять за баранку грузовика и такое вот у нас и получается. Ребят, вообще комментируйте, как вам нравится. Нет видео на моем канале по Евротрек-симулятору второму, то есть я буду смотреть на ваши отклики по данному поводу. И если вдруг вам будет очень хорошо заходить, да, эта игрушечка, я буду обязательно все больше и больше снимать по данной игре а, прохождение, развитие, да, то есть как мы тут будем развиваться, как мы будем тут а, копить наш капитал, будем строить империю. Главное, ребят, ваша поддержка. то есть и на основании этого только я буду делать выводы, играть мне в нее дальше или нет. Поэтому, если, ребятки, вам интересна данная игра, мне не обязательно об этом сообщите. Так, мы уже почти на месте, нам сейчас надо отдохнуть, стоять, блин! Да, Успел Успел я успел Так, что-то там мне написали Нарушение режима труда и отдыха Не нарушил одно, так нарушил другое блина. блин, Понятно За это мне уже дают нарушающие Короче, баллы Чуть-чуть я не успел доехать До места отдыха Чуть-чуть прям вообще Так, здесь у нас что? Здесь у нас подбор персонала, я так понимаю Но места отдыха вроде как здесь нет а место отдыха есть вот на следующем повороте. Все, сейчас надо поспать, иначе мне так и будут влеплять штрафы дикие. А мне они сейчас не нужны. Так, где-то место отдыха здесь, да, уже. Вот оно. Сюда вот. Надо сейчас направо, налево завернуть. Блин, главное не писаться в стеночку. Да, давайте сейчас здесь мы и отдохнем. Развернемся и от... А, можно же уже отдохнуть. Все, глушим двигатели, отправляемся, ребятки, на отдых. Что-то мы реально... Уже заездились, да, и нам необходимо отдохнуть. Так, произведена выплата по кредиту в размере 2000... Офигеть, за что я плачу-то? А у меня что за кредит-то у меня? На что? А на что я кредит-то взял? У меня какой-то кредит, ребятки, на мне висит. Когда я какой-то кредит взял успел? Не, по не помню даже. Ну да ладно, я думаю, мы процесс, ребята, обязательно вспомним, да, об этом кредите и обо всех других моментах, но... Главное это ваша поддержка Ну что ж, ребятки, делитесь своим мнением по поводу данной игры Оставляйте комментарии, да, то есть братишка Scratch иногда периодически любит играть в фарминг Симулятор, Но ему нужна для этого мотивация Давайте, ребят, наберем на это видео хотя бы 150 просмотров и 50 лайков Чтобы я четко понимал, нравится вам данная игрушечка или же...